Это нельзя. Из кабинета не выходить, пока президент не покинет здание. Все, что вы услышите на этой встрече, разглашать запрещается. Это изымаю. Запрещенное что-нибудь есть? Если бы было, я бы вам сказал. Welcome. First time? Yeah, that colleague couldn't come. And here Why I am. Why not someone else? Good luck. Hm, huh. that's my daughters. Добрый день. Добрый день. Добрый день, пожалуй, начнем. На мой взгляд, ситуация обострилась до предела. Opinion, уже есть потери среди мирного населения. Все это негативно сказывается не только на нашей, но и на вашей репутации. Прошу прощения, но при чем здесь мы? При чем здесь вообще репутация? Официально мы не вводили регулярные войска в зону конфликта. Но официально и наших войск там нет. Но давайте не будем делать вид, что наши стороны не причастны к этим событиям. Your suspicions are ungrounded. Ваши подозрения безосновательны. Мы пытаемся конфликт, погасить конфликт, а не усугубить его. У нас есть все основания полагать, что вы являетесь непосредственным агрессором. При этом, как You're обычно, so прикрываетесь миротворческой деятельностью. Я настаиваю на принятии наших условий. Мы в курсе вашей позиции. Но не забывайте, у кого глобальное преимущество. Кстати, о нашем технологическом превосходстве. Вы многого о нас не знаете. You don't know much about us. В любом случае не пытайтесь меня испугать. Нам известны все ваши you know. слабые места. Мы будем действовать с позиции силы. Не забывайте, что я представляю интересы великой нации. I We are not allow allowed to neglect this interest. You are not the only great nation on the planet. This situation is unacceptable for us, especially when it comes to the deaths of civilians. Понимаю, this is not В течение 48 часов мы будем вынуждены прибегнуть к силовому методу решения вопроса с использованием всех имеющихся у нас ресурсов в случае несоблюдения условий нашего ультиматума. Sorry. Within 48 hours, we'll have to review our attitude to this issue once again. I needed to have a consultation with experts. I suggest that we should return to this problem next week. Is best solution for the current situation. Что ж, пожалуй, это... Господин президент, дело в том, что мой коллега... Точнее, госпожа президент заявляет, что, возможно, ваше решение это поспешная мера. Ей требуется еще немного времени, чтобы обдумать ваше предложение. Неделя. Неделя подходящий срок. Хорошо. Думаю, на сегодня переговоры можно 18. считать оконченными. Но через неделю мы должны But полностью урегулировать все спорные Возражений не имею, давайте спать на нем. Извините, возражений не имею, нужно переспать с этой мыслью. Всего доброго. Есть Что думал. Тут по-другому никак. Сраная геополитика.